Всем привет, это Тим Ризо, меня зовут Женя Раян, и сегодня я научу вас делать колесо зена, или как называют его сам зен, монстр Ball. Колесо зена! Кстати, я буду учиться этот элемент сегодня вместе с вами. Я также не умею. И заодно мы проверим на преподавательский скилл нашего учителя. Этот трюк состоит из трех частей. Первое колесо, перепрыжка и ариа. Начнем с Arial. Если вы не умеете Arial, то мы оставим вам ссылочку на туда в описании. здесь. перепрыжку. Так как у меня маховая нога правая, а толчковая левая, значит я на место правой ноги должен поставить левую ногу. Смена ног и мах делается одновременно. как вы могли заметить у нас очень странный туториал мы начинаем с конца теперь переходим к первой части колесо как нужно его делать колесо не гимнастически Колесо должно быть не гимнастическое, а триггерское, более горизонтальное. Сейчас у меня супер трудная задача сделать не гимнастическое колесо. Для этого мне необходимо наклонить плечи вперед, сделать мах руками со стороны, не сверху, как обычно, и мах ногой сделать под углом 45 градусов. Все три части делаем колесо, перепрыжку и дерьмовые Есть два очень важных момента. Весь элемент выполняется на одной линии, и плечи должны быть наклонены. Если вы поднимите плечи, то вас завалит назад, и вы упадете. Как только вы освоили все подготовительные упражнения и учли все нюансы, можно переходить к выполнению элементов на 100% скорости. Сейчас я попробую это сделать. Делай. <смех> ну такое. Фокус потерялся. И еще очень важный момент, когда мы будем делать перепрыжку и вообще весь элемент на полной скорости, нам нужно тянуть колено. мой первый день по изучению этого элемента, поэтому у меня все-таки не очень получается, но я буду его отрабатывать. А Женя вам сейчас покажет, как это делать Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. В следующем татуаре я научу вас делать слайд-кик или подсечку, и мы свяжем это все в супер комбинацию. Это.